Вечные эти голоса. Бесконечная пытка. Мне нужна твоя помощь, Хранитель Тайн. Помог тебе однажды, всадник. Взгляните, что теперь со мной. Проклинаю тот день. Проклинаю тебя.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 потому что ты знаешь правду. Твои секреты могут его спасти. Совет будет войну. Отнимет у него силу и попросит гнить забвение, чтобы скрыть правду. Мои секреты не докажут ему невиновность в саде. Но... Они не могут помочь мне исправить его поступки. Воскреси человечество. Безумие. Если это безумие, то кто укажет мне лучший путь. Ты существует. Начало его ты найдешь здесь. Дрея ворошини. Дай мне не пройти. Сейчас. То, что ты мне дал. Ты согласился сохранить Талисман в обмен на его секреты? Голоса! Они прокляринают к ней, как грозь тебя конца, они не взывала их! Что надо лежить его? Я не могу. Был их площадь. Зачем лучше хранить их души? Открывай, брата! Пройдешь. <звы> Воля тут-то моя. Ты <звы> На вечные мысли. Присоединиться к ним. А что насчет твоей? Убьешь ли ты своего брата, чтобы уберечь равновесие? Он не ты, ты так в этом уверен? Твои секреты умрут вместе с тобой. Старый дурак.